2 декабря у нас в работе Mazda 6, полная утеря ключей. Восстановлен ключ по замку. Сейчас включим фонарик, чтобы лучше видно было. Все, ключ восстановлен. Выключаем. Лампа им мигает. Вот такой у нас ключик получился. Заводим автомобиль. Автомобиль отлично заводится. Закрываем дверь. Ага, Сейчас я видос снимаю. Все, не теряйте ключи. Сейчас еще раз контрольный запуск. Человеку сделал нормальную цену какую не буду говорить но хорошую чтобы всем было хорошо